Раз уж у нас в руках появились вот такие тактические сошки, то я решил примерить их и на другую винтовку. Пружина поршневую Хацан 55 s Здесь, правда, установлена газовая пружина. Насколько это будет удобно? Дело в том, что в комплекте с сошками шел вот такой переходник, вернее, крепление для установки сошек на ствол, то есть не на планку вивера. А на ствол, поэтому встала эта планочка сюда хорошо, ножки на нее тоже вот так вот они смотрятся в сложном состоянии на винтовке. Вот так разложим. Попробовали выстроить и зарядить, ножки, даже вот в таком разложенном состоянии абсолютно не мешают. Зарядки, то есть при переломе они вот так вот в стороны сюда вот так попадают и абсолютно не мешают делать зарядку винтовки. Поэтому э, смело можно говорить, что эти сошки подходят как установки на планку, виверы, пикатини, так и на установку на ствол э, на винтовке, на которых этих планок нет. Очень удобный, удобные сошки. На этом спасибо.